Всем привет, вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я вам хочу показать новую веб-версию от компании Аврора теперь не нужно будет заходить в приложение заходим на сайт и здесь видны наши генераторы это очень удобно, не нужно VPN подключать ну люди говорят, что все работает без VPN также в этом видео, кто досмотрит видео до конца сможет принять участие в розыгрыше на 80 долларов и выиграть nft турбогенератор генератор 110 который стоит 80 долларов условия я закреплю в комментарии это вам нужно будет пройти регистрацию в компании аврора подписаться на телеграм-канал на телеграм-чат поставить лайк этому видео и написать любой комментарий под этим видео кто захочет принять участие в розыгрыше, вам нужно будет обязательно пройти регистрацию. Чтобы пройти регистрацию, переходим на сайт, который я сделал у компании «Аврора». Здесь вы можете перейти от «AvroraWeb.com». Далее попадаете на вот такую вот страничку, нажимаете «Зарегистрироваться». И здесь придумываете логин, электронную почту, пароль, повторяем пароль. Код активации находится вот здесь на сайте, вот код активации, вставляете код активации и нажимаете кнопочку продолжить, также вы выбираете здесь язык, все вы уже зарегистрированы и вы будете принимать в моем розыгрыше э, генератор буду разыгрывать 110, который в месяц приносит вот 25 АВР, но это он у меня уже на втором уровне, ну, приблизительно вот 1500 рублей в месяц на пассиве он вам будет приносить, но это если вы выиграете, если вы захотите поучаствовать. Также еще компания Аврора скоро залистит свой токен на CoinMarketCap, сейчас там идут проверки, договариваются, ну, в ближайшем будущем монета AVR будет на CoinMarketCap, Market Cup, а это только плюс данному проекту. Также вы можете поучаствовать в розыгрыше от, от компании Аврора, у них сейчас 10 тысяч участников в приложении, и вы можете также выиграть 110 генератор за 110 AVR. Здесь вот все условия, кому это все интересно, Аврора анонсы перейдите. Почитайте. Давайте посмотрим саму веб-персию. Вот так вот она выглядит. Теперь не нужно заходить в приложение. Это очень-очень удобно. Ну, у меня здесь уже все пополнено. Ну вот, чтобы газ пополнить, нажимаем. Вот заправка. Заправляем. Все классно, круто работает. Смотрите, кто будет участвовать в розыгрыше, победителя выберу в субботу, либо же в воскресенье. Чем больше вы сделаете регистрации в компании Aurora, тем больше у вас будут шансов. И если вы будете проходить регистрацию, указываете электронную почту. Вот в версии электронную почту вы указали так само в Marketplace. Когда вы будете проходить регистрацию, Но Marketplace вам нужен для того, чтобы выводить AVR. Вот мои последние выводы. Вот 6 AVR выводил. Вот 55 АВР выводил. Все круто, все платится инстантом. Компания развивается, компания работает. Кому это все интересно, все полезные ссылки будут в описании. Вот такая, друзья, новость. Пишите свои комментарии, кто что думает. Принимайте участие в розыгрыше. Всем желаю хорошего дня и всем пока.